Армяне попытались в очередной раз присвоить исторический памятник азербайджанской культуры. На этот раз речь идет о крепости Гюлистан. Этой информацией поделился в социальных сетях пользователь Азер Аллахверанов. Он заметил, что в англоязычной версии Википедии крепость Гелистан представили древней армянской крепостью, расположенной в Нагорном Карабахе. В материале, носящем провокационный характер, написано, что здесь якобы располагалась резиденция главы Гелистанского армянского княжества Бедларяна. Отметим, что крепость Гюлистан находится на территории Геранбойского района Азербайджана. Хотя она полностью не сохранилась до наших дней остались некоторые бастионы. Исследователи относят ее строительство к периоду существования Кавказской Албании. Построенная из местных пород, крепость была мощным оборонительным сооружением. Сегодня, 19 июля, армяне попытались исказить данные о крепости Гюлистан, расположена она в Геранбойском районе Азербайджана. В Википедии, назвав ее древней армянской крепостью, расположенной в Нагорном Карабахе. Армянам не позволили присвоить крепость Гюлистан. Попытку армян удалось пресечь. Как заявил сайту заместитель директора Центральной научной библиотеки Национальной академии наук Азербайджана Эльнур Эльтург, в иноязычных версиях Википедии случаются фальсификации в связи с нашей страной. Мы прикладываем максимум усилий, чтобы предотвращать публикации научно необоснованных и провокационных материалов. Мы всегда на связи с администраторами Азербайджана язычной версии онлайн-энциклопедии и википедийной общественности. Эльтюрк подчеркнул, что статья о крепости Гелистан в англоязычной википедии создана администратором Азербайджана язычной версии онлайн-энциклопедии Тагрул-Омра Гимля. Тагрул-Рагимля внес существенный вклад в азербайджано-язычную версию википедии а также создал и отредактировал множество статей о истории и культуре Азербайджана в англоязычной версии онлайн-энциклопедии. В указанной статье армянский пользователь изменил данные. Но администратор исправил статью и указал факт принадлежности крепости Азербайджану с соответствующими ссылками. Как видим, что армянским фальсификаторам в очередной раз дали по рукам.